Говорим о среднем плане что такое средний план средний план это тоже план который отвечает на два очень важных вопроса первый вопрос это кто тот человек который принимает участие в событии то есть мы должны рассмотреть человека. Если на общем плане мы говорили о том, сколько людей принимает участие в событии, то на общем плане мы не могли рассмотреть конкретно нашего героя, конкретно человека, которого мы снимаем. То вот средний план как раз и отвечает на тот вопрос, кто этот человек, кто наш герой. Это первый вопрос. И второй вопрос, на который отвечает средний план, что делает этот человек, что он делает. Поэтому средних планов, как правило, в нашем видео большинство. То есть большинство, все, практически все видео, там, ну, скажем, на 80%, построено из средних планов. Просто они также могут иметь разную крупность. То есть у среднего плана нет вот четкой границы, что вот это вот там, средний план. Средний план может быть как вот таким вот. То есть, где у нас человек расположен в полный рост. Средний план может быть вот таким. Здесь немножко крупнее. Далее, средний план, такой вот, это тоже считается средний план. И вот, наконец, средний план, который уже максимально находится на границе с крупным планом. И вот на таких вот средних планах, когда мы раскадровываем таким образом человека, мы можем рассмотреть, во-первых, человека, кто этот человек, а во-вторых, мы можем понять, что этот человек делает. Еще одним важным моментом при съемке среднего плана есть расположение человека в кадре или композиция кадра. Здесь большое имеет значение, как человек расположен в кадре, и нам нужно научиться правильно располагать его в кадре. Мы никогда не размещаем человека по центру кадра. Если вы обратите внимание, то человек, наш герой, находится в одной трети нашего кадра. То есть мы проводим условную, условные две линии, которая делит наш экран на три части и как раз на одной из линий находится наш человек. Независимо от того, какой крупности план, то есть это либо более общий план, средний план, либо это немного крупнее средний план, в любом случае у нас человек находится в одной третьей части экрана. В какой именно части нужно расположить его? Мы стараемся никогда не снимать человека в анфас. То есть не ставить камеру прямо перед ним. Также мы не снимаем человека в профиль. У нас в кадре всегда должны быть оба глаза человека. Но мы ставим камеру немножко сбоку, то есть под небольшим углом. И если вы обратите внимание, то именно в ту сторону, куда направлен, куда направлен взгляд человека, мы и оставляем больше пространства. То есть у нас получается остается больший воздух именно с той стороны кадра, куда направлено лицо человека. Мы оставляем немного воздуха над головой и мы оставляем немножко воздуха сзади. А большую часть воздуха мы оставляем именно с этой стороны. Вот именно таким образом нужно снимать любой средний план, независимо от, независимо от его крупности. И э, если вы обратите внимание, то чем крупнее становится наш средний план, тем меньше воздуха мы оставляем именно над головой человека.